Доброго вам времени суток, дорогие друзья. Если вы смотрите это видео, значит это канал Work and Life. И с вами я, его ведущий, Антон Белюк. Для тех, кто на моем канале находится впервые, хочу сказать, что канал Work and Life это канал, созданный для людей, заинтересованных в жизни и работе за границей и во всем, что с этим связано. Сегодня у нас будет слегка необычный выпуск. Это будет выпуск об одном из самых больших и жестоких немецких концлагерей времен Второй мировой войны это концлагерь Асвенцем, он же аушвиц Биркинау. уверен, что наверняка большинство из вас уже слышали об этом мемориальном комплексе и славится он тем, что в этом немецком концлагере было замучено, расстреляно и уничтожено в газовых камерах по меньшей мере полтора миллиона человек в годы Второй мировой войны, разумеется но точное число погибших неизвестно и до нашего времени. Все те из вас, кому интересна данная тема, устраивайтесь поудобнее и я начинаю свой обзор. Поехали! Освенцим. Небольшой польский городок, расположенный в 60 километрах к западу от Кракова. Мировая известность города весьма печальна и трагична период с 1940 по 1945 год вблизи Свенсома располагался целый комплекс немецких концлагерей, за время существования которого здесь было уничтожено около 1,3 миллиона человек, из которых около миллиона составляли евреи, но точная цифра погибших, как я уже говорил ранее, не установлена и до нашего времени. Вскоре после начала Второй мировой войны город Освенцим был оккупирован немецкими войсками вместе с близлежащими населенными пунктами и вошел в состав Третьего рейха. Освенцим получает немецкое название «Аушвиц», которое позже стало также названием «Лагеря». Именно немецкое название лагеря принято использовать в Европе. В российских, а до этого и в советских изданиях и справочниках исторически преимущественно используется польское название «Освенцим». Идея создания концентрационного лагеря в управлении главного командования СС и полиции во Врослове возникает уже в конце 1939 года. Ее мотивировали тем, что тюрьмы на оккупированных территориях переполнены, а также возникшей необходимостью проведения массовых арестов среди польского населения, Силезии и генерал-губернаторства. Несколько комиссий, созданных специально для этой цели, начали поиски подходящего места для лагеря. Выбор пал на опустевшие польские, а до этого австрийские довоенные казармы в Освенциме. Они были расположены за чертой плотной городской застройки, что давало возможность увеличения их числа при соблюдении со соответствующей изоляции. Кроме того, Освенцим располагался в удобном с точки зрения путей сообщения пункте поскольку является одним из важнейших железнодорожных узлов. Приказ об основании лагеря датируется апрелем 1940 года, а его комендантом был назначен Рудольф Гёс. 14 июня 1940 года гестапо направляет в концлагерь из первых заключенных, 728 поляков из тюрьмы в Тарнове. В момент основания лагерь составлял из 20 построек, 14 одноэтажных, и 6 двухэтажных. В 1941-1942 году силами заключенных на всех одноэтажных зданиях был надстроен один этаж и построены еще 8 корпусов. Общее количество двухэтажных построек в лагере составляло 28. Среднее количество узников колебалось в границах 1300-1600 заключенных, а в 1942 году достигло 2000 человек. Заключенных помещали в бараках и блоках, используя для этой цели чердачные и подвальные помещения. В блоке номер 11, так называемый блок смерти, находилась лагерная тюрьма. Там же 2-3 раза в месяц происходили заседания так называемого чрезвычайного суда, по решению которого и приводились в исполнение смертные приговоры в отношении арестованных гестапо, участников движения сопротивления и арестованных узников лагеря. С 6 октября 1941 года по 28 февраля 1942 года в блоках номер 1, 2, 3, 12, 13, 14, 22, 23 были размещены советские военнопленные, которых затем перевели в лагерь Аушвиз-2 в Биркино. Весной 1942 года Аушвиз-1 с двух сторон был обнесен железнобетонным забором. Охрану лагеря Аушвис, а затем и аушвис 2 Биркинал, Аушвиц-3 Мановицы, несли военнослужащие войск СС из соединения «Мертвая голова». Первая группа узников в ставе 728 э, польских политических заключенных прибыла в лагерь 14 июня 1940 года. На протяжении двух лет количество заключенных варьировалось от 13 тысяч до 16 тысяч человек а к 1942 году достигло 20 тысяч заключенных. СС отбирала некоторых заключенных преимущество немцев для слежки за остальными. Заключенные лагеря делились на классы, что было визуально отражено нашивками на одежде. 6 дней в неделю, кроме воскресенья, заключенные были обязаны работать. Изматывающий график работ и скудная пища стали причиной многочисленных смертей. В лагере Auschwitz-1 существовали отдельные блоки, служившие для разных целей. В блоке номер 11 производились наказания для нарушителей правил лагеря. Людей по 4 человека помещали в так называемые стоящие камеры размером 90 на 90 сантиметров. Более жесткие меры подразумевали медленные убийства. Провинившихся, либо сажали в герметичную камеру, где они умирали от нехватки кислорода, морили голодом до смерти. Между блоками 10 и 11 находился пыточный двор, где заключенных пытали и расстреливали. Стена, у которой производился расстрел, была реконструирована после окончания войны. В 1943 году ввели татуировку номера «Узникам на руке». Младенцам и маленьким детям номер наносили чаще всего на бедре. По информации Государственного музея Аушвиц, этот концлагерь был единственным гитлеровским лагерем, в котором узникам татуировали номера. 3 сентября 1941 года по приказу заместителя коменданта лагеря оберштурмфюрера СС Карла Фрицша было проведено первое испытание отравления людей газом циклон «Б» в подвальных камерах блока номер 11, в результате которого погибло 600 советских военнопленных и 250 польских узников, в основном больных. Опыт был признан успешным, и помещение морга в здании крематория 1 было переконструировано в газовую камеру. Камера функционировала с 1941 года по 1942 год, а затем ее перестроили в бомбоубежище СС. Впоследствии камера и крематория-1 были воссозданы из оригинальных деталей и существуют по сей день в качестве памятника жестокости нацистов. Слово «аушвиц» или освенством в сознании многих людей является символом или даже квинтессенцией зла, ужаса, смерти, концентрацией самых немыслимых человеческих изуверств и пыток. Многие сегодня оспаривают то, что, по словам бывших узников и историков, здесь происходило. Это их личное правое мнение. Но побывав в Аушвице и своими глазами увидев огромные комнаты, наполненные очками, десятками тысяч пар обуви, тоннами срезанных волос и детскими вещами, у тебя внутри пустота. А волосы шевелятся от ужаса, ужаса осознания, что эти волосы, очки и туфли принадлежали живому человеку, может быть, почтальону, а может быть, студенту, обычному рабочему или торговцу на рынке, или девушке, или семилетнему ребенку, которые у них срезали, сняли, Бросили в общую кучу к еще сотни тысяч таких же Аушис, вместо зла и бесчеловечности. В зависимости от причины ареста узники получали треугольники разного цвета, которые вместе с номерами пришивались на лагерную одежду. Политзаключенным полагался треугольник красного цвета, уголовным преступником зеленого. Черные треугольники получали цыгане и антиобщественные элементы. Свидетели иеговы фиолетовые, гомосексуалисты розовые. Евреи носили шестиконечную звезду, состоящую из желтого треугольника и треугольника того цвета, который соответствовал причине ареста. Советские военнопленные имели нашивку в виде буквы «СУ». Лагерная одежда была довольно тонкой и почти не защищала от холода. Белье менялось с промежутком в несколько недель, а иногда даже раз в месяц. Причем у заключенных не было возможности его стирать, что приводило к эпидемиям сыпного и брюшного тифа, а также часовки. В лагере широко практиковались медицинские эксперименты и опыты, изучались действия химических веществ на человеческий организм, испытывались новейшие фармацевтические препараты, заключенных искусственно заражали малярией, гепатитом и другими опасными заболеваниями. В качестве эксперимента насыские врачи тренировались в проведении хирургических операций на здоровых людях. Часто производилась кастрация мужчин и стерилизация женщин, в особенности молодых, сопровождавшаяся изъятием яичников. По воспоминаниям Давида Сурес из Греции, примерно в июле 1943 года меня и со мной еще 10 человек греков записали в какой-то список и направили в Биркенов. Там нас раздели и подвергли стерилизации рентгеновскими лучами». Аушвист-2, также известный как Биркинау или Бжезинка, это то, что обычно подразумевают, говоря, собственно, об Освенцами. В нем, в одноэтажных деревянных бараках, содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, цыган и узников других национальностей. Число жертв этого лагеря составило более миллиона человек. Строительство этой части лагеря началось в октябре 1941 года. Всего было 4 строительных участка. В 1942 году отдали в эксплуатацию участок номер 1. Там помещались мужской и женские лагеря. В 1943-1944 годах были отданы в эксплуатацию лагеря, находившиеся на строительном участке номер 2 цыганский лагерь, мужской карантинный, складские помещения и депот-лагерь, то есть лагерь для венгерских евреев. В 1944 году приступили к застройке третьего строительного участка. В незаконченных бараках в июне 1944 года жили еврейки, фамилии которых не были занесены в регистрационные лагерные книги. Новые заключенные ежедневно пребывали на поездах в Аушвист-2, со всей оккупированной Европы. После беглого отбора в первую очередь учитывались состояние здоровья, возраст, комплектация и затем учетные анкетные данные. Состав семьи, образование, профессия. Всех прибывших делили на четыре группы. Первая группа, составлявшая примерно треть всех привезенных, отправлялась в газовые камеры. В течение нескольких часов в эту группу входили все, признанные непригодными к работе. Прежде всего больные, глубокие старики, инвалиды, дети, пожилые женщины и мужчины. Также непригодными считались прибывшие слабого здоровья, не среднего роста или комплектации. В Аушвице 2 было 4 газовые камеры и 4 крематория. Все четыре крематория вступили в строй в 1943 году. Точные сроки вступления в строй 1 марта крематорий 1, 25 июня крематорий 2, 22 марта крематорий 3, 4 апреля крематорий 5. Среднее число трупов, сожженных за 24 часа с учетом трехчасового перерыва в сутки для чистки печей в 30 печах первых двух крематориев равнялось 5000, а в 16 печах крематориев 1 и 2 3000 человек. По принятой администрации лагеря нумерации крематориев 1 находился в лагере Аушвизд-1, а крематории 2, 3, 4, 5 в лагере Аушвизд-2 Биркина, о котором идет сейчас речь. Когда летом 1944 года крематории 4 и 5 в Биркинов не справлялись с уничтожением тел погибших в газовых камерах, то тела погибших сжигали ворвах за крематорием 5. Доставленных в Биркинов из европейских стран мирных жителей еврейской национальности было так много, что обреченные ожидали порой по 6 12 часов в лесной роще между крематорием 3 и крематорием 4. Ожидали они, в своей очереди, быть уничтоженными в газовых камерах. Комендант Асвенса Рудольф Гёс свидетельствовал. РФСС посылал Освенцим разных функционеров партии СС, чтобы они сами увидели, как уничтожают евреев. Все при этом получали глубокие впечатления. Некоторые из тех, кто прежде разглагольствовали о необходимости такого уничтожения при виде окончательного решения еврейского вопроса, теряли дар речи. Меня постоянно спрашивали, как я и мои люди могут быть свидетелями такого, как мы способны выносить все это. На это я всегда отвечал, что все человеческие порывы должны подавляться и уступать место железной решимости, с которой следует выполнять приказы фюрера. Каждый из этих господ заявлял, что не желал бы получить такое задание. Аушвиз частично обслуживался заключенными, которых периодически убивали и заменяли новыми. Особую роль играла так называемая зондеркоманда. Заключенные, которые доставляли тела из газовых камер и переносили их в крематорий. За всем следили около 6 тысяч служащих СС. Пепел узников в Биркинау выбрасывали в пруды на территории лагеря или использовали в качестве удобрений. К 1943 году в лагере сформировалась группа сопротивления, которая помогла некоторым заключенным бежать. А в октябре 1944 года группа заключенных из зондеркоманды разрушила Крематорий-4 в связи с приближением советских войск администрация Аушвица начала эвакуацию заключенных лагеря в лагеря, расположенные на территории Германии. Более 58 тысяч уцелевших к тому времени заключенных были вывезены до конца января 1945 года. 25 января 1945 года эсэсовцы подожгли 35 бараков складов, которые были полны вещей, отобранных у евреев. Их не успели вывезти. Когда 27 января 1945 года советские солдаты заняли освенцем, они нашли там около тысяч узников, которых не успели увезти. А в частично уселевших браках, складах. 1 миллион 185 тысяч 345 мужских и дамских костюмов, 43 тысячи 255 пар мужской и женской обуви, 13 тысяч 694 ковра, огромное количество зубных щеток и кисточек для бритья, а также другие мелкие предметы домашнего обихода. Несколько евреев заключенных из зондер команды, в том числе лидер группы сопротивления Залман Гродовский. Написали послания, которые они спрятали в тех ямах, в которых закапывали прах из крематориев. Девять таких записок были позднее найдены и опубликованы. В память о жертвах лагеря в 1947 году Польша создала музей на территории Освенцима. Рудольф Хёс, комендант Асвенсема, в своем свидетельстве на Нюнбергском трибунале оценил количество погибших в 2,5 миллиона человек, хотя утверждал, что точное количество ему неизвестно, так как он не вел записей. Вот что он говорил в своих воспоминаниях. Я никогда не знал общего количества уничтоженных и не располагал никакими возможностями установить эту цифру. В моей памяти сохранились только некоторые цифры, касающиеся самых больших мероприятий по уничтожению. Эти цифры несколько раз называл мне Эйхман или его помощник». Французский историк Жорж Веллер в 1983 году одним из первых использовал данные о депортации, на их основе оценив количество убитых восвенцами в 1 миллион 613 тысяч человек, 1 миллион 440 тысяч из которых составляли евреи и 146 тысяч поляки, в более поздней считающейся наиболее авторитетной на сегодня работе польского историка Францишка Пипера. Приводится следующая оценка. 1 миллион евреев, 70-75 тысяч поляков, 21 тысяча цыган, 15 тысяч советских военнопленных, 15 тысяч других чехов, русских, белорусов, украинцев, югославов, французов, немцев, австрийцев и других. Асвенсом мемориальный комплекс в Польше, куда едут миллионы людей каждый год со всего мира, чтобы прочувствовать на себе всю зловещую энергетику этого места, служащего до сей поры страшным напоминанием людской бесчеловечности и жестокости. С вами был канал Work and Life, я его ведущий Антон Белюк. Ставьте лайки, либо дизлайки, в зависимости от того, понравилось ли вам это видео. Не забывайте подписываться на мой канал. И помните, никто не забыт и ничто не забыто. До скорых встреч, друзья.